Без этого бизнеса не будет сто процентов. Молодые, когда приезжают ко мне гости, так они так и говорят, как у бабушки побывали. Хотя я себя ничего не считаю бабушкой. Меня наредили в статую свободы, но деревня чуть с ума не сошла. Бабушки все сбежались, думали, у нас война началась. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Сельские предприниматели. Вдохновляющие истории» и его ведущая Светлана Бызова. Подкасты записываются в рамках проекта Архангельского центра социальных технологий «Гарант» «Развитие сельского предпринимательства в районах Архангельской области». И у нас в гостях сегодня Лариса Борисовна Томилева, сельский предприниматель из Холмогорского района, из деревни Великий двор, хозяйка частного гостевого дома-музея Здравствуйте, Лариса Борисовна. Здравствуйте, Слава Владимировна. Лариса Борисовна, вы считаете себя сельским предпринимателем? Конечно. А как давно вы организовали свой вот бизнес на селе? Свой дом я открыла в 2011 году. На сегодняшний день я уже отработала, почти отработала девятый сезон в своем гостевом доме. Чем отличается ваш гостевой дом от других гостевых домов на территории Архангельской области? Чем вы гордитесь? Ну, во-первых, я горжусь своим музеем, музеем деревенского быта. Называется мой музей, правильно, музей современников Великого Помора Михаила Васильевича Ломоносова. Собран весь быт, утварь, э, мебель. Которая находится в моем доме, приезжает очень много гостей, очень много туристов, экскурсантов и знакомиться с бытом вот, современников нашего Великого помора. Я понимаю, вот мебель старинная до да, той эпохи. А какие-то еще такие интересные экспонаты, которые привлекают внимание туристов, есть в вашем музее? Много очень экспонатов мне привозили из разных районов нашей области. Вот конкретно мне привозили из музея и дома, тоже гостевого, из Суры. У uh -huh. нас такая есть Анна Мулин, которая открыла свой гостевой дом. Она привозила мне очень интересный, значит, от, от колодца журавля uh -huh. ведро деревянное. Uh -huh. Очень старое, ему ну, лет, лет 250. Вот. А еще она привозила мне старинную, сделанную своими руками, мышеловку, uh -huh. которую с удовольствием смотрят дети и все время восхищаются тем, что мышеловка, она не убивает мышку, а только закрывает. Ее потом можно выпустить на любой территории, и мышка опять убежит. <связь> Очень забавно. Я совершенно недавно была на лекции Владимира Вайнера по соседским центрам, и он рассказывал о том, что в одном из соседских центров открыли музей старой Москвы. И самым интересным экспонатом, который впечатляет всех приходящих, стал рыжий таракан, которому, ну, по легенде, сто лет. Ну, засушенный такой uh -huh, рыжий uh -huh. таракан. И все приходят и удивляются. Надо же, сто лет таракану, он ничем не отличается от наших современных. Ну да, да, да, да. То есть у вас тоже есть мышеловки, и мы понимаем, что мыши, наверное, сто лет назад выглядели примерно так же, как и мыши Наши да, дни, наши современные. Да. Вы сказали, что много туристов приезжает. Это туристы, которые приезжают специально в ваш гостевой дом? Или это туристы, которые путешествуют по Архангельской области и вот... Случайно как-то попадают к вам или вообще как они к вам попадают? Есть туристы, которые специально приезжают с семьями, допустим, группами целыми. Есть туристы, которые приезжают транзитом, путешествуя по нашему району. Много очень приезжает групп с туроператорами, mm -hmm. которые приезжают только на экскурсию, чтобы mm -hmm. посмотреть мой дом. Много приезжают детей, школьников из различных центров детских, приезжают группами. Ну, разные туристы, совершенно разные. Ну, вот опять вы говорите о том, что приезжают специально посмотреть ваш дом. Но так и не открыли тайну, чем ваш дом интересен. Насколько я, я знаю, ваш дом очень старый. Да, во-первых, конечно, правильно, стало верно, вы говорите, что дом очень старинный, ему на сегодняшний день 160 лет. 160 да, лет? он 1850 года постройки. Это да, У меня невероятно. только по техпаспорту эта э, дата стоит. А на самом деле у меня приезжали специалисты, сказали, что, скорее всего, что это дом начало вообще 17 века. Ух ты! Да, он очень старый. Конечно, на сегодняшний день он уже не выглядит таким старым, потому что он обшит, покрашен, но внутри внутри дома, все осталось по старинке. И печи, и обстановка сама, и поведь. все постаралась сохранить в том виде, в котором было очень много лет назад. Поэтому и дух остался, душа. Вот я могу гордиться тем, что когда люди ко мне приходят в дом, mm -hmm. только заходят да, в крыльцо, они сразу говорят, что совсем другая атмосфера. Что mm -hmm. в этом доме есть чувствуется душа и очень хорошая аура. Вот этим я и горжусь. А вот не думали расшить как-то дом, показать всю красоту? дело -то в том, что у меня есть фотографии того старинного дома, когда он был. Мы очень много в 2000 году с мужем поменяли деревья которые уже были, вот, особенно с северной стороны, мы просто вырезали старые, брёвна, брёвна, да, старые дерева и меняли их на новые. То есть если его расшить, он будет очень неказистый и некрасивый. Но вот эти фотографии, которые сохранились с 70-х годов, когда мы этот дом родители мои приобрели, mm -hmm. вот, он, окна были на земле. Uh -huh. И последний раз, три года назад, у меня были из э, Саратова гости, uh -huh. и они умудрились сфотографировать у меня мои же фотографии, которые на, на стенах висят. Uh -huh. Они сфотографировали мой старый дом, а у меня даже в архиве нет этих фотографий. И они выложили в интернет. И другие гости, которые за ним приехали, говорят, «Вы знаете, у вас же в интернете ваш старый дом». Я говорю, «Как старый дом? Не может такого быть!» Я эти фотографии не выкладывала в интернет. А потом через три года эти саратовцы написали такую шикарную статью под названием «А мы уйдем на север». И столько фотографий обо мне выложили, такую статью обо мне написали, что я была поражена, насколько у людей, вот через три года они созрели, насколько у них там вот… вот... Я надеюсь, вы эту статью сохранили. Да, она И... у меня на моей страничке в интернете. Да. Дорогие слушатели, напомню вам, что по традиции мы все ссылки на сайты, на группы, которые рассказывают о проекте нашего сегодняшнего гостя, разместим в расшифровке нашей беседы. Но самое главное, я хочу добавить, что э, когда я начала работать в 2011 году, у меня было немного, конечно, туристов, я потихонечку, потихонечку только начала. А уже в 2012 году я поучала, поучаствовала в конкурсе Архангельской области угу. по сельскому туризму, меня пригласили, и в номинации за гостеприимство я выиграла в этом конкурсе uh -huh. получила памятный приз диплом получила а уже в тринадцатом году я поехала на сама поехала никто меня не посылал на международный форум в Белгород который на второй международный форум uh -huh. который назывался сельский туризм в России я представляла свой гостевой дом даже не Холмогорский район но глядя на то как другие районы представляют свои как бы, районы, я тоже постаралась оформить папочку, вложить туда раздаточку, uh -huh. и в итоге я за свой дом получила золотую медаль на этом вот втором международном форуме и привезла заочно серебряную медаль своему району за то, uh -huh. что они помогают мне в развитии моего дома. Какой вы патриот настоящий. Лариса Борисовна, я думаю, что вы можете дать совет всем начинающим, хозяевам гостевых домов больше о себе говорить. Правда? Это же важно. Обязательно. Обязательно. Себя показывать, о себе говорить, о себе заявлять, себя рекламировать. Без этого бизнеса не будет 100%. А какой у вас поток на сегодняшний день, примерно за сезон, за летний? Поток небольшой. Потому что у меня такое, как бы такое правило в гостевом доме. Mm -hmm. Я не беру больше одной семьи. Хотя у меня... Я могу сразу поселить 13 человек в своем uh -huh. гостевом доме, uh -huh. большую компанию. Если большая компания приезжает, я с удовольствием ее заселяю, и люди отдыхают. Но если приезжает одна семья, или пара приезжает, uh -huh. муж с женой, или приезжают друзья небольшой компании, то больше я никого не беру. Поэтому поток у меня, так сказать, примерно где-то ну, 120 человек, но не больше. То есть вы в приоритете ставите все-таки качество, оказывается, обязательно услуги, комфорт для да. людей, которые к вам приезжают. Но это круто на самом деле. Я думаю, что люди именно за это и ценят гостевые дома. За столько времени, вот за 9 лет моей работы, у меня еще не было в моем гостевом доме ни одного случайного человека. Приезжают именно конкретно пообщаться со мной и посмотреть мой дом, а не просто так приехать, погулять, uh -huh. воздухом подышать полюбоваться природой и уехать. Вы не, не очень верите в приметы, насколько я понимаю, да? 13 человек, 13 мест. Это самая любимая цифра, потому что я родилась 4 января, а 1,3 – это четверка. Всё Всю понятно. жизнь меня 13 число прямо вот… По Счастливое. Жизни, да? По, да, по жизни меня сопровождает. Классно. Я думаю, что люди, которые к вам приезжают, они… Не просто смотрят на ваш дом, но, наверное, какие-то еще услуги могут получить в Великом дворе. Да? Что это может быть? Ну, во-первых, очень любят баню русскую. Русская баня. Да, часто заказывают. Uh -huh. Потом я провожу мастер-классы по козуле. Не такой козоли расписной, архангельской, которую обычно вот демонстрируют uh -huh. везде. А у меня холмогорская козуля, она катанная, скульптурная, объемная козуля из женого теста. Это, сегодняшний... это вот из таких, как в детских, в детских садах говорят, из колбасок, да? Да, да, да, да. -да, -да, -да, -да. <закручен>. Но я, я не из колбасок делаю, а у меня из лампочки получается козулька. Uh -huh. Изначально колобок, потом лампочка, и потом потихонечку, значит, Рисовывается козулька. И вот на мастер-классы тоже у меня много приезжает групп, с которыми я провожу мастер-класс. На сегодняшний день даже в Холмогорах не знают, что это их родная козуля, хотя в музее у нас эта козуля присутствует, и они рассказывают. И Я видела ваши фотографии. Вы в очень красивом костюме встречаете гостей, проводите эти мастер-классы. Что это за костюм? Это какой-то настоящий костюм? Ну, у меня несколько костюмов. Я уже, вот, может быть, каждый год я стараюсь менять костюмы. Вот. И, и тот костюм, про который вы говорите, это значит, из очень старинного льняного полотна. Uh -huh, uh -huh. Я сделала себе сарафан. Ну и очень красивая кофта из наших беломорских узоров. Uh -huh, uh -huh. Расшитая. Тоже все да. в традициях. Да, да, просто в традициях. И еще вот сорока, как бы головной убор сорока. Вот это вот единый как uh -huh. бы костюм. Ну он такой. Сейчас, конечно, я уже давно что-то я его и не одевала, потому что у меня еще, еще несколько костюмов каждый год. И стараюсь, чтобы не обеспечиваться в одном и том же. Скажите, в вашем гостевом доме сами гости готовят еду или вы их угощаете? Нет, я угощаю. Как это прекрасно! Потому что все время хочется повторить какие-то впечатления детства и на сегодняшний день многие туристы мечтают побывать в гостях у бабушки. Да? Просыпаться от запаха пирогов и попробовать настоящей каши из печи. Угу. Какие-то блинчики с вареньем. Это просто мечта. Вы все это предлагаете? Ну, я и предлагаю, и кормлю лю людей. Вот вы сказали, как у бабушки обычно молодые, когда приезжают ко мне гости. так они так и говорят, как у бабушки побывали. Мне это очень приятно. Лестит. Хотя я себя ничего не считаю бабушкой. Ну, а традиционно я гостей угощаю алашками. Вот как раз саратовцы uh -huh. про эти алашки и написали, что uh -huh. мы никогда, пока не попали к Ларисе Борисовне, и не знали, что такого слова-то алашки. А алашки я делаю из кабачков. Вот это мой традиционное блюдо, которое никто не может повторить. Как, какие рецепты я не раздавала и как уж я не показывала, повторить никто не может. Вот вы говорили об Анне Мулин uh -huh. из Мулиин, да, правильно? Мулиин. Uh -huh. Мулиин uh -huh. из Пинежского района. Да она в совершенстве владеет пеннижской говорей да, и проводит целые тоже мастер-классы на этом чудесном языке, таком необыкновенном. А вы тоже умеете говорить на какой-то нашей? я стараюсь как бы окоть. Так, mm -hmm. когда уже вхожу в роль, то есть я немножко изменяю, конечно, свою речь, особенно с детками, чтобы им как бы традиционно было интересно, да. Mm -hmm. вот. Ну, а если говорить про Аню, она вот должна завтра ко мне в гости приехать, мы с ней дружим до сих пор, и mm -hmm. очень близко дружим. Она в этом году уже получила две международные премии, она начала у нас писать. Я читала ее книжки. Вот. У -у -у. И она, они, я тоже выставляю в своем доме и предла предлагаю ее своим гостям. Вот она сейчас едет в Москву с презентацией уже второй книги. Вот ко мне за завтра должна приехать забрать еще часть книг, которые последнюю, которую написала про пенижскую сказительницу. Про мар Марфу да Кребопаленову. Кребопаленов. Вот, видите, вместе, как хорошо вспомнили. Да. Очень интересную тему вы затронули. Что можно приобрести на память о путешествии по русскому северу в вашем доме? То есть можно приобрести книгу Анны Му Мулеин. Да. Мне очень не нравится. Одну, уже две. Да, мне очень нравится, что вы не циклитесь на том, что это должно быть, должна быть продукция именно из да, Великого из... двора. А мне очень нравится, что вы позиционируете себя как русский север, да? Русские традиции, русский традиционный быт. Что можно приобрести на память в вашем гостевом доме о путешествии? Ну, во-первых, я делаю свой чай. Чай у меня называется «Добренький». Чай из всех трав, из ягод, которые растут у меня на территории. Иван-чай, который растет на заливном лугу перед моим домом, на берегу Северной Двины нашей реки. Вот, очень вкусный чай. Я всех гостей угощаю, и потом предлагаю... Мне повезло, я пробовала, да. Утверждаю, да. что чай потрясающе вкусный. Ну, вот в основном чай, потом козульки. Ну, козульки я обычно раздариваю, я не продаю их, раздариваю. Вот. Потом подушечки делаю такие очень пахучие из сена, из первого сена, которые только кашу, называются думки. Они у меня во всех комнатах, когда гости приезжают ко мне, у, них, у каждого на своей кроватке лежит такая думочка. Они нюхают и понимают, что нужно ее положить под голову на ночь чтобы хорошо спать. Да, представляю себе. А какие-то другие вот мастера не предлагают вам изделия на продажу? Пока нет. Но вот нам бы очень хотелось как раз открыть вот ТИЦ, туристический информационный центр Холмогорского района, uh -huh. где мы, мы могли реализовывать продукцию всех наших мастеров и да, школа резьбы uh -huh. все-таки uh -huh. у всех да. резьбы по кости. Да-да-да, на слуху. На у слуху всех. Да, uh -huh. и... Когда едешь в Хелмогород, всегда надеешься, что там что-то такое увидишь, удивительное, вырезанное из кости. Мне бы не хотелось, конечно, в своем доме делать прямо вот сувенирную лавку, хотя у меня была такая мысль. Но вот, вот если мы сейчас вот все у нас получится, и мы создадим все-таки туристический информационный у -у -у. центр, то там у нас будет как раз сувенирная лавка, и будут собраны все изделия, в том числе и мой чай добренький, вот в этой тут, сувенирной лавке. Да, но людям хочется что-то на память приобрести, как правило. Хотя бы показать, куда можно пойти и где-то что-то приобрести. Это и то уже здорово на самом деле. Uh -huh. У нас на одном из подкастов был разговор с Марией Врачевой, у которой лавка мастеров в Шенкурском районе создана. Uh -huh. Uh -huh. И вот она говорит как раз о том, что даже если чего-то у меня нет в лавке, то можно спросить, и я обязательно подскажу, если есть такой мастер в Шенкурске что можно найти все, что угодно, изготовить все, что угодно по желанию клиента. Да, я с ней то знакома, она то, большая умница. Да, важно просто иногда показать, где можно приобрести тот или иной товар, угу. если турист хочет что-то такое необычная на память о путешествии в Холмогоры. Ну вот у меня была, была вот недавно такая ситуация, когда мы ко мне приехали гости, увидели, а у меня несколько птиц наших счастья. Uh -huh. Вот они и от большой до самой маленькой. Я они говорят, мы, мы так мечтаем вот приобрести, где... И я не могла им посоветовать. У нас в Холмогорах негде, у нас нет специальной даже вот, вот какой-то вот сувенирной лавки, где-то при, даже при магазине позвонила в Емецк, спросила, где там, говорят, тоже нет нигде. То есть фактически Холмогоры, вот заезжают люди в Холмогоры, а приобрести mm -hmm. на память нечего. Да, вот пока. Это пока. пока. Мне очень нравится ваш оптимистический настрой. Скажите, вот все-таки Холмогорский район всегда у нас ассоциируется с Ломоносовым, и вы говорили о том, что музей современников Великого Помора да, у вас в доме. Угу. Что вообще для вас ломоносов? Играет ли он какую-то роль на сегодняшний день с точки зрения привлечения туристов? И как можно как вот вообще вы вообще работаете с этим именем, чтобы просветить, с одной стороны, туристов, с другой стороны, сделать их путешествие просто интересным? Ну, Во-первых, в своей экскурсии я очень много рассказываю о Ломоносове. Моя деревня, Великий двор, она стоит на основной дороге, которая раньше называлась э, столичный Петербургский тракт. Uh -huh. И через мою деревню шел Михаил Васильевич Ломоносов uh -huh. учиться в Москву. И об этом я рассказываю и показываю. Uh -huh. В моем доме в двухэтажном, а так как у нас все дома в деревне были двухэтажные, и держали эти дома в основном богатые крестьяне. Uh -huh. У нас были во всех на первых этажах во всех домах постоялые дворы, uh -huh. значит трактиры, лавки. И я надеюсь, что, может быть, когда-то, когда вот Михаил Васильевич шел в Москву, он останавливался именно в моем доме, именно в моей деревне. Mm -hmm. Вот. Переночевал, а потом дальше побежал уже догонять обоз своего дяди. Какие самые удивительные гости были в вашем доме вот за эти девять лет вашей работы? Остались ли воспоминания вот о чем то необыкновенном? Ну, во-первых, у меня есть книга отзыв в предложении», mm -hmm. уже такая толстущая. Иногда, ностальгируя, я заглядываю в эту книгу, и я про каждого гостя глядя вот на их отзывы, я могу все-все вспомнить, кто это был, когда был, что мы делали. Она, конечно, у меня как настольная книга. Mm -hmm. Ну, а самое яркое впечатление у меня осталось от американцев, которые ко мне приезжали три года назад. Mm -hmm. Они приезжали, значит, 4 июля на День независимости Америки. Mm -hmm. Но я-то в то время об этом не знала. Их привезли, значит, сопровождающие, которая владела, значит, языком и которая, значит, очень хорошо переключилась. Переводила переводчик Елена. Первый день они у меня, значит, мы тут познакомились, так все хорошо. А на второй день они прямо шушукаются, шушукаются. Где-то какая-то музыка. Я спрашиваю Лену, Лена, что происходит на год? Лариса Борисовна, все будет вечером, вечером будет сюрприз. И вечером они устроили, значит, я пригласила у нас в нашей деревне живет самая лучшая певица Холмогорского района Лидия Ульянова, я пригласила вот ее к нам в русском костюме. Они все нарядились, их было 8 человек, значит, в майке "Единая Россия", да, в синие такие красивые футболки, такие, значит, майки футболки, сзади было написано "Единая Россия", устроили концерт. Все это у нас мы фотографировали, значит какие-то интересные персонажи, на своем языке какие-то хороводы водили, меня нарядили в статую Свободы, завернули в этот свой американский флаг вокруг меня тоже песни пели, хороводы водили, вот. все это у нас было действие на повете, открытые открытоповетные двери, значит лето, тепло. Свет, В общем, было так шикарно. А в 11 часов они решили сделать мне сюрприз и запустили в деревне фейерверки. Соблю... Соблюли технику безопасности, нашли у меня старое-старое какое-то такое корыто, в него поставили. Но деревня чуть с ума не сошла. Бабушки все сбежались, думали, у нас война началась. Да, кстати, хороший вопрос. А как вообще реагируют местные жители на ваш проект? Как вы с ними сотрудничаете или не сотрудничаете? Местные жители у нас в сном уже приезжие. У нас местных практически не осталось. Uh -huh. Очень много дачников. Первое время смотрели на меня очень осторожно. Никто никогда не завидовал, никто никогда не мешал, uh -huh. никто никогда палки в колеса не вставлял. Ну и помогать не помогали. Uh -huh. Потому что, может быть, я сама справлялась и просто не просила о помощи. Но когда помощь мне понадобилась, все пошли навстречу. И сейчас в деревне вот, проводим праздник, все продают свою продукцию, все участвуют в празднике, все предлагают свою помощь. Кто чем может, помогает. То есть у нас очень все вот, очень, очень доброжелательно Но в это этом отношении стало. да? очень здорово. Угу. Угу. Мы заговорили о праздниках, и я сразу вспомнила, что вы вообще вот такая женщина-праздник, у вас... Настоящий талант устраивать красивые праздники. Я помню, Зимой вы какой-то проводили интересный праздник с горками. Там дети приезжали, катались, какие-то костюмы были, шикарные представления было. Потом ваш знаменитый праздник. Молочная река картофельные берега. Вы проводите его уже несколько лет, правильно? Да. А что это за праздник? Расскажите о нем, пожалуйста. Ну вот сначала вы вспомнили праздник. Это вот праздник, который русской горки. Когда mm -hmm. при, мы все тоже наряжаемся, приезжаем в Ломоносово. В Ломоносове mm -hmm. значит вот делают горку. Этот праздник уже третий год проходит значит, вот в Ломоносово, и мы принимаем как турсообщество участие. А праздник «Молочная река в этом году уже будет проходить четвертый год. Uh -huh. Это у нас первый гастрономический праздник Калмогорского района. В, первом, в первый год мы провели его нашим турсообществом. Мы сами вот придумали этот праздник. Значит, сами предприниматели про... объединились, да да да, да? да, да, сами его провели угу. полностью. Очень много городских приезжало, друзей наших, которые помогли нам в проведении этого праздника. Народу было, рекламы было очень много. И вот в этот же год, в сентябре месяце, мне пришло распоряжение от Холмогорского района после праздника, что со следующего года этот праздник уже будет Холмогорского района. Первый гастрономический праздник Холмогорского района. То есть они вас поставили в известность? Да, они даже, не, ну, не спросив меня и там наше турсообщество, они решили, что они этим помогут. Но этот а -а -а. праздник всегда будет проходить только в деревне ⁇ Великий двор ⁇ Uh -huh. И я была очень этому рада, потому что это все-таки помощь со стороны района, uh -huh. это финансирование, пусть и небольшое uh -huh. со стороны района, потому что первый год все финансирование факти фактически легло на мои плечи. Uh -huh. вот. И уже в этом году, вот уже четвертый год в этом году, я вообще сказала, что я с 11 часов при принимаю гостей в своем доме, uh -huh. значит, начинаю с экскурсии, провожу мастер-класс. Пою чаем, угощаю блинами. Много будет разных, разных продукции, Вот недавно мне уже привезли холмогорский мед. Спасики холмогорского района для продажи. Натуральный. Есть даже в сотах такой отдельный мед. Очень вкусно. Мы уже попробовали вот вчера с сыном. Вот. Ну и много-много другой продукции будет. Поэтому вот я всех, кто слушает или кто будет слушать, я приглашаю именно в свой дом. Ну, конечно, там будет концерт, там будут мастера, там будут мастер-классы, там будут угощения, там будет царская поморская уха, там еще много всего будет. А рыбники будут? Вот рыбников с рыбниками в этом году у нас Светлана Владимировна проблема, потому что у нас в этом году почему-то плохо ловится рыба. Дедушка мой говорил, что не бывает праздника без рыбника. вот это хорошая мысль. Даже знаю, представляю этот рыбник, который с корочкой, которая корочка снимается, и потом этой корочкой макают туда вот водичку. Но вот пока вот у нас столько рыбы нет. А сколько примерно человек приезжает к вам на этот праздник? Обычно. Ну, в прошлом году Холмогорский район что-то не, не поднапрягся, и я надеялась, что они дадут рекламу и приедут к нам и из города, и соседних деревень, mm -hmm. и в прошлом году, честно говоря, у нас было немного народу, но праздник настолько прошел душевно по-домашнему, mm -hmm. пришли местные и ну, рядом лежащие деревни, что глава сказала, так и надо. Я была расстроена, что народу было мало, зато всем всего хватило и молока, и ухи, и угощений. И мастер-класс шикарно прошел все, все были довольны. И вот почему-то глава сказала, что вот это вот так и надо в деревне проводить. Не надо вот большое скопление народу. А, Смотри, какую задачу ставить для праздника. Ну, я все равно ставлю задачу, чтобы людей было побольше, чтобы было веселее. Потому что в конце еще праздника я провожу хоровод, традиционный хоровод дружбы по всей деревне. И вот первый год мы, мы растянулись прямо на всю деревню от начала до конца хороводом, и сомкнули этот хоровод, и еще вот тут вот и песни спели. А в прошлом-то году мы, так получилось, что у нас еще очень много было воды в деревне, были лужи, так мы перепрыгивая через лужи хоровод провели. Очень ждем в этом году больше народа. С детками особенно. Какого числа у вас традиционно праздник проходит? Традиционно проходит в сентябре. Uh -huh. Где-то в середине сентября. В этом году суббота выпадает на 14 -е. Это начало бабьего лета. Uh -huh. Значит, это день Симеона, лец, ле, летопроводца. Mm -hmm. Понятно. Лето провожать. Да, мы будем провожать Всё, лето. Понятно. Вы сказали, что праздник гастрономический. Но я поняла, что молоко, молочная река, Картофельные берега, значит, наверное, картошка, да? 100, да. Блюд, 100 блюд из картошки у вас там можно попробовать или как? Ну, 100 не 100, но картошку я делаю в русской печи, у меня русская печь. Я вообще всех гостей угощаю из русской печи. Uh -huh. И обычно традиционно я делаю в крынках, картошку запекаю с, с красивой очень пеночкой сверху, uh -huh. вот, как угощение. И... Картофельное пюре в смысле? Да, картофельное uh -huh. пюре запекается uh -huh. в русской печи, называется такая картоваха. Картоваха. Картоваха, да, мы ее называем Я Бабушка на... называла картовник. <свят> да, картовник. <свят> да. Ну, вот, на ура расходится сразу. Но вот в прошлом году мы угощали и царской ухой, и у нас значит, дегустация молока была. Давайте поясним слушателям, что вы понимаете под царской ухой. Под царской ухой – это уха, которая из разных-разных сортов рыб. И нашей рыбы, которая у нас в реке Северной Двине ловится, и покупной магазинской, но в основном, конечно, идет треска. Основная рыба треска, а к ней уже все-все-все... А всё. я думала стерлить? Стерлить мы тоже добавляем, но вот в этом году вообще стерлить не ловится. В прошлом году у нас стерлить была. 9 лет уже ваш гостевой дом существует, и вы являетесь таким центром притяжения людей в деревню, душой, собственно, своего гостевого дома. Оглядываясь назад, какие чувства вас охватывают? Гордость или усталость? Или вообще есть желание двигаться вперед, что-то придумывать новое? Или уже все хорошо? Все хорошо уже. Вот просто спокойно, хорошо. Уже и гордость прошла, и вот это вот уважение, которое хотелось бы заработать, да, мне уже вот это все уже есть. Uh -huh. все и уважение, и понимание, и внимание к моему дому, и реклама со всех сторон, помимо моей рекламы, которую я даю. Uh -huh. И мне уже вот первый год, когда я даже не задумывалась о рекламе, ко мне уже просто едут люди, потому что обо мне очень много везде написано и сказано. Uh -huh. Ну, конечно, усталости никакой нет. Есть только желание, что как можно больше людей приехала И уже подумывая о том, чтобы какие-то помощники у меня были. Немножко, конечно, когда народу много и поток большой, то тяжеловато стало. То есть такой бизнес в радость? Только в радость. только. Mm -hmm, Если бы он был важно. не в радость, я бы давно уже закрылась. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Пусть каждый день приносит вам радость. Спасибо, Слава Всего доброго. الله. До свидания.